Поотвечаю на ваши вопросы. Подбираете структуру мелких камней, которая продолжают друг друга. Просто делайте новое, смотрите, как это получается, накапливайте багаж. Я по жизни экспериментатор. Привет, друзья, меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Сейчас спешу к своему клиенту и по дороге, если вы не против, поотвечаю на ваши вопросы константин может быть расскажите как вы всему этому научились с чего все начиналось и каким был ваш первый объект лето прекрасно вообще вообще вот такое он... имя красивейшее, вообще потрясающее просто пользователь лето просто даже не хочется ни о чем рассказывать быстро не ответишь хочется посидеть у камина или возле пруда да и где-то часа на полтора коротко как я по жизни экспериментатор. В каждом новом проекте, помимо той сметы, вот которую я выставляю, да, я беру, скажем так, часть своей прибыли и за свой счет делаю какую-то фишку интересную, какую-то штуку интересную. Я вроде бы как бы эту фишку дарю человеку, дарю клиенту фишку эту. С одной стороны, с другой стороны, я пробую новую технологию. И так вот, маленькими шажками маленькими такими идейками каждый раз то чего вроде бы не было в проекте я чуть-чуть добавляю и соответственно у меня накапливается багаж знаний и опыта как чего сделать вот и все просто делайте новое смотрите как это получается накапливайте багаж знаний Костя, расскажите, пожалуйста, подробнее, можно ли собрать из рваного песчаника большой камень? Говорил о том, что это можно сделать. Часто так и нужно делать, потому что не на все объекты вы сможете затащить огромный камень. Во-первых, во-вторых, большие валуны стоят очень дорого. Установка сложна и логистика сложна и опасна, кстати. Рискованно сделать своими силами. Нужно хотя бы пару профессиональных стропольщиков, и нужен очень хороший, квалифицированный крановщик. Такая специфическая работа, укладка больших камней. Но можно большой камень сделать из множества мелких. Вот нужен немножко, конечно, опыт для этого. Но основная идея заключается в том, что вы подбираете структуру мелких камней, которая продолжают друг друга, с какими-то промежутками, с разрывами. Короче говоря, вот мелкий камень, потом часть бетона, а потом опять камень, да? То есть не близко друг к другу камни, иначе если близко положить, получится забор. А вам нужно, чтобы между камнями были разрывы, примерно пропорциональные этому камню, или даже больше. Вы когда вот этот мелкий камень берете, вот вы продляете с помощью инструментов, мастерка, шпателя там и так далее. Вы как бы соединяете вот этот мелкий камень, соединяете со следующим. По рисунку и таким образом у вас получается вроде бы как единая полоска вот э -э вот это как, как раз не сложно сделать сложнее подобрать цвет вот здесь момент такой что понятно что все же как бы бетон одного цвета камень другого цвета а хочется чтобы все натурально выглядело и вам нужно подобрать цвет и здесь, конечно, приходится и натуральный камень, и бетон чуть-чуть прокрашивать. Я рассказывал в других видео, как прокрашивать бетон, сколько стадий нужно для этого, как, как, его, как, как это делать. Вот самое главное правило, это не перекрасить. Вот если сильно много покрасите, сильно много наложите краски, будет видно, что это прокрашено, и все, и, и работа пропала. Ну, наверное, не пропала, надо все чистить, опять зачищать, вот, и опять перекрашивать был во многих парках в мире и парках развлечений, где имитируют натуральный камень. И честно скажу, в большинстве случаев мне лично не нравится, мне не нравится как имитируют, слишком сильно прокрашено, видно, видно искусственность этого камня. Друзья, спасибо за внимание, в следующем видео я продолжу отвечать на ваши вопросы, следите за моими видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, я счастлив, что вы со мной. До новых встреч, друзья, пока. С вами был Костя Юдин.